Я кидаю мяч кому-то, и он его мне приносит. Юмичу. Ой, нет, я принесу. Нет, я. А Софи у меня забрала мяч. Отдай. Отстань, Юмичу. На, Аня, принесла тебе мяч. Софи, ты, конечно, молодец, но договаривались мы по-другому. Я кидаю мяч кому-то, и он его приносит. Я кидаю мяч Эй, вану! Ой, нет, мой. Вообще-то мне кинули. Юми, так нечестно. Давай мяч. Не могу. Мяч. А, да, помоги. Давай вытащу застрявший мяч. Давай, все. Еще раз. Я называю имя и кидаю мяч и приносит его тот, чье имя я назвала. Еще раз, Эйван. Мой мяч! Нет, мой! Вообще-то это мне кинули. Держи, я принесла. Да что ж такое-то? Давайте по новой. Софи! Держи, Ань. кидаю мяч, называю имя, приносит тот, чье имя я назвала. Миша! Миш, ну ты че? А, -а, -а что надо было делать? Я ж мяч кинула. А, -а, -а его не стереть надо было. А, -а, -а все. Каждый точ такой. Юмичу, сдвиньте из кадра. Привет, ты на канале Magic Pets, и мы, волшебные питомцы, снимаем по очереди. Прошлое видео было от Киса Алисы, короче, мяу говоря. Поэтому сегодня снимать должны были мы. И мы решили, что это будет... Каждый песик такой, три! А если хочешь каждый котик такой вторая часть, ставь лайк и в следующий раз будет снимать Алиса. Надо очень много лайков, чтобы заставить кису Алису снять. Потому что она ленивая кошара. А если ты не в курсе, то у нас дома была еще одна киса. По имени Баттерс с канала Код Баттерс и Майпэк. И Аня на наш главный канал Magic Family сняла, как мы наконец-то познакомились. Это было очень неожиданно. Киса Алиса с Баттерс даже поругались. Короче, посмотришь потом это видео. И там же будет ссылка про то, как Аня пробрала закрытый заброшенный дом. Ой, аж мурашки бегут. Короче Так, пойду монтировать ролик на не Magic и на Magic Family. Что это? А, так. Софи, Миша, вы видели то, что лежит посреди моей комнаты? А, конкретнее? Чья-то кучка. Ну. Вообще-то с Мишей были заняты уткой. Да. Миша. София всегда права. Ясно. Эйвен. Это не я открыл посылку, которая лежала в коридоре и достала туда все вкусняшки и съела, потом закрыл. Я хотела тебя спросить про кучку в моей комнате. Тогда забудь все, что я тебе сказал. А про кучку ты в курсе? это точно был не я. Понятно. Покемон. Я покемон. А что? Ты в курсе про кучку? Кучку? Да. Какую кучку? Коричневую. Коричневую. Где? В моей комнате. В твоей комнате. Угу. Прям посередине. Прям посередине? Юмичу. Это не я. уже спросила у Миши Софии Эйвана. Это всё Киса Алиса. Ой, всё ясно. Это была Юмичу точно. Киса Алиса, что ты делаешь? Такая смешная игрушка. Киса Алиса, не трогай её. Почему? Это собачья какашка. Правда? Ух ты. Фу. Я пошла. А может и нет. Каждый тыщк такой, да? Эй, вот смотри, комменты мэджиков прямо в видео. Прикольно. Короче, у каждого есть шанс попасть в наше видео. Главное, коммент написать. Слушайте, а вы видели такая большая куча подарков от мэджиков? Эээ, знаешь, оттуда вкусняшками пахнет. Ну ты понял идею, да? Ага. Каждый тыщк такой, да? Так, я собираюсь смотреть кино, поэтому вы можете идти и заниматься своими делами. Обожаю клавиатуру. Алиса, нет, пожалуйста. Только не по, по клавиатуре. Аня, а что за кино? Про собак? Нет. Про кошек? Нет. Вы не поймете это кино, так что можете идти и заниматься своими делами спокойно И дать мне спокойно посмотреть фильм Ужастики что ли? Алиса, уйди пожалуйста с клавиатуры Это что, будет фильм, в котором нет животных? Ааа, блин Дайте мне посмотреть кино Вы закрываете мне экран И я не обязательно должна смотреть фильмы про животных Как это? Как так, что? Э, нет, такого не... Привет, а что будете делать? Я хочу посмотреть кино, а вы закрываете мне экран. Я даю вам 5 секунд, чтобы уйти. Раз, два, три, четыре, пять. Вы до сих пор тут? А что это за игра такая? Какая игра? Ну это, раз, два, три, четыре, пять. Кажется, я что-то нажала. Алиса! Прости. Так что за фильм Каждый тыс такой. Ребята, а что вы тут сидите, не играете? А нам нечем играть? Как это нечем? Ну, а, нет игрушек. Я же вчера вам кучу игрушек дала новых. Они кончились. Что значит кончились? А ну да еще. Да сколько можно уже? Ну последний раз. Ладно, выберите себе еще игрушек и больше не теряйтесь. Мяч мой, нет мой, нет мой. Ну выбери. Ну не надо, я возьму себе сердечко. А я кролика. А Ньюми у меня отобрало сердечко. А Ливен у меня отобрал. Че я, я ничего. Кто первее? Знаете что, мне это надоело. Выбирайте себе по игрушке и хватит. Вот, держи Софи, колечко. Нет, я не тебе обратно сердечко нет сердечко тоже мое вот возьмите еще слоника пищалку медведя утку утка моя слоник будет мой и самая я возьму вот эту вот конфетку конфета моя косточка тоже моя а я слоника нет слоник мой э -э -э, тогда тогда все хватит я убираю нет чулица моя нет моя Может хватит уже а конфетка теперь моя отдай клужить сучась не отдам я мечом улица моя ой дам мне тебе тогда я себе вот эту утку возьму утка тоже моя утка моя моя знаете что, ребята, по-моему, у вас слишком много игрушек Все, мне надоело Я оставлю вам по одной игрушке, а все остальное уберу Надоели Ань, ну вот эту оставь Нет Ну пожалуйста Все, с меня хватит И вот этого, вот этого бобра Нет А уточку только, курочку вот эту вот можно? Только и делайте, что спорите Сколько вам не давай, все вам мало Еще вот одну последнюю курочку, ага Софья, верни сюда ну, Ладно, тогда... Свиречка, одного, последнего. Больше больше не буду брать. Дай сюда. Можно курочку забрать, а? Ладно, но только больше никаких игрушек. И только попробуйте потерять эти. Спасибо, Ань. Тять, Софи, ну мне эту курицу! Отстань, Мечу. Иди играй с бобром. А, ну раз так, тогда можно я тоже вот еще последненького вот кролика возьму и все. А, я больше не могу. И вот этих вот двух. Ну вы че? Каждый тысяк такой. Что здесь за грохот такой? Что вы наделали с подарками? Отниму, они это все киса. Да, это все она? Киса Алиса, да? Да, Аня, она говорит, там пахнет вкусняшкой, и как давай все рушить, крушить. Да, мы не говорим, Алиса, что, так нельзя? Да вы что, а она что ответила? А она говорит, там вкусняшкой так пахнет. Ну, мы такие, давай мы поможем тебе, если хочешь. Алиса? Они вот все не так было, это все они, а я Пошла. Не Неважно, кто это сделал, все бегом из комнаты. Может, вкусняшки в кухню отнести? Может, мы что-нибудь отнесем? Юми. Ладно, ладно. Софи. Мы можем вкусняшки до кухни отнести. Так, киса Алиса, не присаживайся тут. Не, вообще, все равно. Ань, точно не надо вкусняшки отнести? Так, все выходим. Ох, теперь прибираться придется. Ань, что? Мы правда можем помочь тебе отнести вкусняшки? Сложим аккуратненько. Так. Ладно, ладно, мы поняли. Да, пойдем я мячу. Ух. Каждый тыс такой. Ха. Так, ребята, с сегодняшнего дня вы едите из очень глубоких мисок. Потому что вы все время поросячите вокруг. А из этих ничего не будет выпадать. Приятного аппетита. Так, планы на день. Ой, забыла банку закрыть. Что это? Ребят, вы что, издеваетесь? Какие-то они не очень глубокие. Вообще совсем не глубокие. Но если что, это не я был. Сама посмотри. М да Каждый тысяч такой да? Эй, Мэджик, скорее иди и смотри, как мы знакомились с кошкой Баттерс на нашем главном канале Мэджик Филы. И смотри, как Аня бралась поробралась закрытую заброшку. И подписывайся, и ставь лайк, и пиши комментарии, и голосуй в опросе, и подписывайся на наш инстаграм. Эй, может уже хватит? Ну ладно, вроде все сказали. Пока. Аня, когда ты мячик будешь кидать? Миш, какой мячик? Я думала мы мячик играем. Ой.